Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня я расскажу вам о двери производства компании Monolith, а точнее о ее модели с одноименным названием Monolith, которая получила ряд кастомизаций. Кастомизации коснулись как секрет замка. Здесь установлен цилиндр облой протек 2 цилиндр, который не скрывается отмычками. Здесь установлена броненакладка нашего, нашего производства броненакладка Monolith, которая выполнена из закаленной нержавеющей стали которая как по форме, так и твердости не имеет аналогов ни на Украине, ни за рубежом. Здесь, установ... здесь кастомизацией коснулся внешний дизайн, здесь выбрана очень интересная синяя пленка со вставками из алюминия. Кастомизацией коснулась декоративная фурнитура, в частности верхняя ключевина на верхний сувальный замок. Это тоже нашего производства. Кастомизации коснулись торцевые планки замков, это, они выполнены из нержавеющей стали в нашем фирменном стиле, это наша фирменная разработка. Во всем остальном, в принципе, это остался наш стандартный монолит в усиленном варианте, где еще дополнительно усилена замковая часть периметра 5 мм металла. Во всем остальном это стандартная конструкция монолита. То есть но ну, стандартная это для для нас она стандартная для если ее сравнить с любой другой двери с любым другим производителем то этот стандарт это дверь с какими-то несколькими плюсами повторю о по конструкции конструкция стандартная монолит это два листа двух миллиметровых полотно двери 50 уголок кроме внешнего и внутреннего листа полностью на всю замковую часть идет под внешние листы под внутренние дополнительно листы 4 миллиметровые которые образуют защитные капсулу в которой находятся замки из 6 миллиметрового металла сетка из ребя жесткости 2 вертикальных 7 горизонтальных и как я уже сказал, так как это монолит усиленная версии, еще дополнительно идет 5 мм полностью пластина на замковую часть и на весь периметр. В таком случае мы получаем защиту замков с внешней стороны 11 мм, со всех остальных сторон замки защищены 6 мм металла. Это обычный металл. Плюс идет 6 мм каленая пластина на нижний замок и 2 мм верхний. Замки. Нижний замок это редукторный замок, Chizor Revolution Pro. От него идут дополнительные или точки запирания вниз и вверх, тяги. И так как на любой нашей двери наша фирменная разработка применена, это когда цилиндровый замок перекрывает ключевое отверстие сувального Антисрезы эффективной длины, эффективного диаметра, которые также идут до первого ребра. То есть, которые тоже несут дополнительные функции. Рама это 63-й уголок с 5-мм металла По 5 монтажных ушей на каждую сторону, 2 вверху. Забиваются костыли и на сварку крепятся. Защита ригелей, она тоже выполнена сплошная. Она образует короб в районе полностью на, весь, на всю зону замков, чтобы нельзя было их раздавить. И в то же время распределяет нагрузку на три монтажных уха. Все это наш стандарт, все это наш уровень защиты наших дверей. Как и уртека, те дополнительные опции, те усложнения, которые были в данной двери добавлены, то та кастомизация, которая ее постигла, все это не входит в стоимость. Но она, допустим, если ее сравнить с монолит мускул то все эти усложнения, они уже включены в стоимость монолит-мускул. Поэтому монолит и монолит-мускул, то есть разница между ними, это как минимум, все, все это уже входит в стоимость. Кроме этого в монолит мускул входит 12-м каленной пластины. Кроме этого, в монолит мускул входит увеличенная толщина полотна, которая уже не позволяет прорезать его болгаркой. Кроме этого, в монолит мускул входит еще более увеличенная толщина притворной части и защиты замков. То есть и еще ряд усложнений, о которых я в этом видео не буду говорить. Поэтому изучайте наши модели дверей. Обращайтесь, с удовольствием вам изготовим любого уровня защиты, любого внешнего вида. Всего доброго.